весна 23 года будет очень непростая. Нет! Да здравствует дедолларизация России. Джимми-джимми, ача-ача. людей просто тупо нет денег. России будет не очень хорошо. Страшное падение экономической активности, и мы с вами это знаем. Слабые сигналы в поисках ответа через все свои каналы. Но ответов нет, в чем причина, ты не знаешь. Ответы где-то рядом, если в тишине ты слышишь слабые сигналы. Привет, ребята. Давно не виделись в формате новостей. Про зоопарк сегодня новостей не будет. За эти две недели произошло слишком много зоопарка в реальной жизни. Разберем это подробнее. Поехали. В России снова вырос спрос на наличные. За первые дни июня их объем обращения увеличился на 150 миллиардов рублей. Специалисты считают, что причина в истекших сроках на высокодоходные вклады. Я помню эти времена, 90-е, когда наличные это был король. Кэш-бог, кэш-король. У кого не было кэша, у тех был что там, бартер, вот эта вся суета, поменять то на то, а у кого был наличный, тот был реально как король, как бог. Я всегда, когда куда-то приезжал, у меня были такие пачка долларов на скрепке. И если нужно было произвести впечатление на девушку, там, или на твоего партнера, я обычно так как бы не вначале, так раз, так, пачку долларов на скрепке, так, все, этого достаточно было, чтобы заклеить любую девушку, или чтобы партнеры твои, они такие понимали, насколько ты серьезный бизнесмен. Но все это бы осталось в 90-е, я думал эти времена никогда не вернутся. Я прекрасно ходил оплачивал вот телефоном там, этот Apple Pay, да, вот это все, да, но потом в один день Apple Pay перестал работать. Перестал работать. Все перестало работать, и теперь я как дурак хожу, значит, кредитную карту эту мне надо везде носить, под чехол засовывать кредитную карту, чтобы там... Ну, в общем, я, ребят, а вы мои зрители взяли и поступили гораздо более элегантно. Вы взяли, сняли со счетов рублей, 150 миллиардов рублей и ходите сейчас с кэшем. Ребята, я, я вспомнил, я же так же делал, поэтому спасибо вам за этот инсайт. Вы видите, я учусь у своих подписчиков и смотрите, давайте так, я тоже сейчас первым делом, вот сейчас запишу этот выпуск, пойду и обналичу нормально, ну, ну сколько, как вы думаете, какую я сумму обналичу? Я вам сейчас предложу такой квест. Значит, миллион рублей, 5 миллионов рублей или 50 миллионов рублей, чтобы сложить это вместе с сахаром в свой погреб, чтобы ежели что доставать оттуда по пачечке, да, а вдруг... Да. Дело в том, что были такие случаи, когда в Казахстане, я в начале года, меня заперло, там были вот эти события, да, то друг, у которого я жил, он сказал, Игореха, все нормально, пойдем. Я прихожу к нему в подвал, а там у него, знаете, что он открывает там эти тенге ихние, там целый сундук, Поэтому, ребят, кроме сахара, кроме гречки, кроме ноутбуков в запасе нам теперь еще требуется держать изрядные запасы кэша. Но мало ли что, хрен узнает, что с этими карточками будет, с долларами и так далее. А кэш — он бог. Эльвира Набиуллина много наговорила по итогам заседания Совета директоров Банка России. Давайте разберем самые ключевые ее утверждения. Первое рост цен в мае, как она сказала в начале июня, существенно замедлился, но Эльвира Набиуллина не склонна трактовать этот факт чересчур оптимистично. Вы видите, да, какие заявления. Вроде бы хорошо, но не так-то уж или очень хорошо. Действительно, цены замедлились, у людей просто тупо нет денег покупать товары, поэтому те, кто хотел бы их продать, они хотят продать подороже, но денег-то у покупателей нет. Рост цен уперся в потребительский спрос. По утверждению Эльвиры Набиулиной, в мае снижение экономической активности приостановилось. В части внешней торговли физические объемы экспорта снизились меньше, чем ожидали в Центральном банке, тогда как динамика импорта в целом соответствовала оценкам Центрального банка. Ну, я вам вот так вот скажу. После угара марта-апреля, когда все скупали товары, думая, что там, доллар взлетит и надо где-то сохранить хотя бы рубли, в апреле и в мае произошло чертово вообще обрушение потребительского спроса. Поэтому на самом деле Центральный банк делает, ну, такие вот какие-то вот осторожные заявления, но я вам скажу, обладая инсайдом, так, в конце мая и в начале июня произошло страшное падение экономической активности. Мы еще увидим это в августе-сентябре. Давайте дождемся. Поэтому те, кто сейчас имеют хоть какие-то накопления денежные и так далее, не спешите растрачивать их. Не надо ездить ни в какой отпуск, не надо транжирить деньги. Лучше сохраните резервы, запасы, вам очень это потребуется осенью и зимой. Зима, осень и следующая весна, весна 23 года будет очень непростая. И если после создания финансовых резервов, о которых я только что сказал, у вас останутся еще кое-какие гроши, не тратьте их на телевизоры, какие-то гаджеты и так далее, туристические поездки. Два направления, куда я рекомендую тратить. Первое — повышение своей квалификации, чтобы получить больше, более оплачиваемую работу. Раз. И второе — улучшение своих жилищных условий. Постройте дачу, дом, но в конце концов обустройте жилье. Другие виды трат, туризм и всякие там вот глупости, отдых, развлечения и так далее, отставьте до лучших времен. Но возвращаемся к заявлениям Эльвиры навюлины Как утверждает глава Центрального банка, денежно-кредитные условия смягчились в отдельных сегментах, но в целом оставались жесткими. Вот так вот, да. То есть как бы ставки-то снизились, да, все рассказывают, вот, ставка Центрального банка уже меньше десяти процентов, ну да, но кредиты как оставались недоступными, так и остаются дальше. Поэтому на фоне вот этого смягчения денежно-кредитной политики, да, Центральный банк вводит что? Повышает неценовые требования к заемщикам. То есть сегодня кредиты могут брать только те, ну, тех, кого очень мало, да, поэтому, в общем, кредиты не выдаются. В целом я вам скажу статистику. В мае в четыре раза меньше по сравнению с маем 21 года было выдано, например, ипотечный кредит. А уж для корпоративных заемщиков, я вам так скажу, кредиты практически не выдавались. Все, что выдавалось, только на рефинансирование прошлых кредитов. Новых кредитов нет. И не хотелось бы, чтобы осенью мы увидели следующее, что инвестиции в промышленность, в инфраструктуру России окончательно прекратились, вот по причине вот такой вот финансовой политики, и мы увидели бы опять какие-то резкие решение о какой-нибудь продразверстке, экономической разверстке, а давайте быстро что-то сделаем. В конце концов, центральный банк для того и есть, чтобы стимулировать экономику, а сегодня происходит одно. Мы то смягчаем, то жесточаем денежно-кредитную политику, однако это не выражается в повышении экономической активности в России. Хотелось бы чтобы все-таки предприниматели, бизнесы, промышленность, предприятия получали так необходимые кредиты для того, чтобы перевооружить страну, для того, чтобы создать необходимые товары, услуги, которых сейчас ну, не стало в России, эмбарго, там, запреты и так далее. Поэтому, дорогой Центральный банк Эльвира Набиуллина, пожалуйста, смягчите денежную кредитную политику так, чтобы все-таки у промышленности были деньги на то, чтобы сделать товары, которые, черт побери, нужны России сейчас, как воздух. В целом хочу отметить следующее. Высказывания Эльвиры Набиуллиной сейчас стали очень дипломатичны, очень аккуратны, очень вот так вот серединочке на тоненького, да, очень. Поэтому в них невозможно распознать никакие сигналы, и я думаю так, нет смысла все вслушиваться в это, потому что все действительно в наших руках, как сделаем, так и будем. Будем благоустраивать свою жизнь своими руками, вот будет жизнь такая, как мы ее построим. Да. Все вот эти вот внешние факторы, да, вот эти все ожидания, что сейчас кто-то там сделает и нам вот тут лучше станет, но ну, они давно не работали и никогда не будут работать. И мы с вами это знаем. Повышены пороги перевода за рубеж для физических лиц. С 8 июня российские резиденты, физические лица имеют право в течение календарного месяца перевести со своего счета в российском банке на свой счет рубежным банке или другому человеку не более 150 тысяч долларов США. Ну, это, безусловно, хорошая новость, потому что, как вы помните, раньше было ограничение 10 тысяч долларов, потом 50, а теперь вот 150. И многие люди, которые, например, лечатся за границей или обучаются за границей, попали в эти тиски, не могли банально перевести деньги и попали в ужасную ситуацию. Поэтому вот эти вот откручивания гаек в целом позитивны. Однако, все эти решения, конечно же, касаются ну, тех немногих людей, у которых есть 150 тысяч долларов в месяц для перевода на свои счета. Напишите мне, у кого-то из моих подписчиков есть 150 тысяч для перевода на свои иностранные счета? Я, честно говоря, очень удивлюсь. Поэтому хотелось бы все-таки, чтобы денежно-кредитная политика смягчалась для миллионов людей, а не для тех счастливчиков-единиц, у которых есть 150 тысяч долларов каждый месяц переводить на свои счета в зарубежном банке. Курс доллара на субботы, на эти выходные составил около 58 рублей за доллар, небывалый уровень, а евро 61 рубль за доллар. Ребят, когда такое было, и вот, пожалуйста. С одной стороны, новость, ну, такая уже, ну, проходная, с другой стороны, я вам так скажу, это важнейшая ситуация, которая сейчас на рынке происходит. Ведь традиционно как было? в России добывали нефть, газ, удобрения, там, металлы с начальным переделом и отправляли это все куда-то там на запад, в мир и так далее. То есть в России был подход какой? Сырьевой придаток. То есть мы берем минеральные ресурсы, которые нам богом дадены, подарены, я не знаю, мирозданием, да, и отправляем их куда-то, меняем это дело на доллары, которые размещаем в американских банках, которые арестовывают потом во время вот, <coughs> ну, сами знаете. И вся эта хрень накрылась теперь медным тазом курс 58 рублей за доллар напоминает и указывает нам на то, что больше экономической целесообразности производить что-либо в России для того, чтобы отправить на Запад, нету смысла. Вы поняли? Нету смысла. И Поэтому те, кто развивал свои предприятия для того, чтобы производить здесь и отправлять куда-то там в заморские края, все, ребята, смиритесь с тем, что больше этого не будет. Политика островизации в России началась. Что такое островизация? Это следующее. Предприятие, бизнес, промышленность России должна прежде всего работать для внутреннего рынка. И если нам потребитель говорит дайте мне телевизор, значит предприниматели бизнесмены России должны пойти сделать этот чертов телевизор и поставить его. Если нужен холодильник, то не нужен нам холодильник. Индезит, произведенный где-то хреново знает там, нужен нам холодильник, произведенный здесь, под названием уже не Индезит, а Саратов, например. Был у меня такой холодильник, когда я был студентом на физтехе. Ну, в общем, вы поняли, с одной стороны хорошо, видите, как хорошо, а с другой стороны очень плохо. В общем, почти что в духе Эльвира Набиолиной да, заявление сделал. Ну, потому что, знаете, с одной стороны, мы начнем делать производство для собственного рынка, да, но рынок-то у нас маленький, поэтому производство получит такие микроскопические куцы да, ну, и не очень эффективные, да? Поэтому, видите, как обычно, хотели как лучше, получилось как всегда. Поэтому, ребят, золотая середина, конечно же, где-то здесь вся правда кроется. Поэтому нам надо балансировать сейчас вот это вот на тоненького. Да, сохранять все-таки значимый экспорт, ну, получать эти нефтедоллары, да, но ну, нам они пока нужны, но перестраивать свою экономику и растить внутренний рынок. Нам очень нужен внутренний рынок. Россия без внутреннего рынка, без богатого внутреннего покупателя, без тебя, богатого, у которого зарплата позволяет покупать очень много товаров и продуктов, России будет не очень хорошо кинотеатры в российских регионах сокращают часы работы или работают только в выходные дни, а некоторые уже закрылись из-за резкого падения оборота. По прогнозам экспертов до конца 22 года убытки индустрии кинотеатров составят аж 10 миллиардов рублей. Давайте разберем эту ситуацию. В 90-е уже была такая история, когда кинотеатры, вот эти задрыпанные здания, там кино крутилось по полгода, там, одно и то же, да? у русских режиссеров не было денег на то, чтобы что-то снимать, а если снимали, то какое-то дерьмо, вообще говоря, такое проходное. Иностранных лент не закупали, потому что бабок не было, да? вот такая ситуация была. А теперь ситуация другая в России, Смотрите, иностранных лент закупить, ну, вот, западных невозможно, индийское кино, там, Джимми-Джимми, Ача-Ача, ну, как бы российский зритель не очень любит, там, бразильские сериалы, и зауры и так далее, ну они еще в 90-е уже вот так задолбали, да, вот. Но ситуация другая, у российских режиссеров есть деньги, фон кино выделяет деньги и так далее, частные предприниматели иногда там подкидывают спонсорские, донорские какие-то вещи, поэтому как как изменится российская киноиндустрия вот в этом кризисе, давайте будем смотреть. Но у меня к вам просьба, пожалуйста, ходите в российские кинотеатры, поддерживайте отечественные кинофильмы, давайте как минимум внесем свой вклад, чтобы отечественное кино, ну, возродилось. В конце концов, что мы будем блять, смотреть, если другого кино нет? Ну, а то, что не доберем в фильмах, доберем социальными связями. Поэтому да здравствуют беспорядочные социальные связи, становитесь членами сообществ разных, да, ходите друг к другу друзья, больше вот общайтесь с людьми, ну как бы проживайте. Дело в том, что понимание этой жизни происходит только через проживание, и нам необходимо погружаться вот в эту активную социальную повестку, чтобы жить наполненной насыщенной жизнью. Ну и, конечно же, поддерживайте российское кино. Глава Центрального банка Эльвира Набиулина исключила принудительную конвертацию валютных счетов, в рублевые, в российских банках. Вы знаете, за эти две недели произошло просто что. Да? Банки стали вводить да, платеж один процент за обслуживание валютных счетов. Например, тиньков банк объявил, ну, правда, тут же сказал, что-то мы погорячились, но потом опять сказал, да, все-таки так будет. В общем, пока непонятно будет-не будет. Центральный банк разъяснил тут же, вот Эльвира Набиулина разъяснила, что вроде как не будет, но уточнила, что для физических лиц не будет, а для юридических, может быть, все-таки будет. В общем, друзья мои, все идет к тому, что дедолларизация России входит вот в так называемую вот ключевую, что ли, фазу. То есть мы скупали раньше доллары, да, складывали, чтобы защититься, а нас нагрели, мы все их накупили, а нам ввели теперь платеж за то, что мы этих доллары набрали. Вот так. Это примерно следующее. Ты складывал сахар, складывал в этот погреб, приходишь туда, а там весь сахар крысы пожрали, и куча трухи, и говна, и тебе еще надо этот погреб вычищать. Это примерно то же самое. Вот. Однако более элегантно, понимаешь? Никакой вони, грязи, вот так вот элегантно. Раз, два, три. Но в целом, я вам так скажу, подобные махинации уже проводились финансовыми властями некоторых стран. Особенно, когда ситуация была вот такая аховая, критическая и так далее. Поэтому, в принципе, всем нам следует все-таки быть готовым к такому сценарию. Я не думаю, что это коснется физических лиц, сразу скажу. Слишком большой будет резонанс. Ну, слишком большой, понимаете? Площадь, люди, недовольство и так далее. Зачем? Зачем? А вот юридических лиц это, возможно, коснется. Поэтому всем юридическим лицам, всем предпринимателям, всем бизнесменам, всем промышленникам я строго-настрого предлагаю посмотреть в эту сторону. Ребят, зачем вам берег турецкий? Зачем вам доллар, евро и так далее? Нормально работайте с рублевых счетов, если вам что-то там надо, ну конвертнули, закупили и так далее. Не храните на своих счетах доллары, евро и так далее. Негоже это, вы все-таки находитесь в России. Вкусная точка. Какая агрессия в этом названии, но ну, а Макдональдс теперь называется так. Бывший Макдональдс, вкусная точка. Сука, жри говно, на, жри. вкусно, тебе вкусно, как в столовке тебе говорил, жри котлету, жри. Я помню эту столовку, я помню школьную столовку, куда я приходил и без отвращения я не мог это жрать и в эту кашу, в эту кашу, которая как слизень. Повар бросал котлету, и она там утопала, я говорю, боже мой, можно положить ее где-то вот сбоку, чтобы я ее успел оттуда вытащить? Но он говорил, нет! И если вам после всего этого сказано все еще вкусно и точка, бог вам судья, правильно вы живете, но зря. Ладно, все это была шутка, теперь, если серьезно, ну давайте посмотрим. Вот Макдональдс всегда называли там Макдак или что-то там сокращенно. А как можно вот вкусная точка назвать, там, например, вкусняк? Какая-то хрень. Вот, на самом деле посмотрим, народное творчество же не спит, оно явно придумывает какие-то вещи, давайте наблюдать дальше, но я кайфую от того, как здорово ребята продолжают делать вот этот вот маркетинг. И сейчас, сделав вот это вот очень агрессивное название "Вкусная точка, жри, сука, скотина, тебе сказала жри, они в очередной раз Поджигают общественное самосознание и тестируют: мы любим, когда другие обращаются к нам с изрядной долей такой агрессивной доминации. И мы любим подчиняться. Поэтому да, вкусная точка я сказал всем Макдональдс, друзья! Все, кто не пошел в Макдональдс или не собирается пойти в Макдональдс, я приглашаю подписаться на мой канал Оперштаб X10 Academy. Это канал для того, чтобы получать своевременно самое актуальное, для того, чтобы ты сохранял хорошее настроение, повышал качество в своей жизни и ощущал защищенность. Подпишись, ссылка будет в описании к этому видео. Ну и, вы знаете, традиционное, давайте вместе размножать хорошее, и тогда плохому места просто не останется.